Здравствуйте, с вами Руслан Нагарнюк и школа боя Уэль. В этом уроке мы покажем продолжение темы проход спину. Итак, в предыдущем уроке мы рассматривали, как нужно проходить спину, какая техника захвата в рук, какие есть варианты. Сейчас мы продолжаем немножечко варианты защиты и атаки уже, когда вы сделали сам проход. Можно начинать с самого легкого варианта изучать бросок прогиба назад мягкий мат и ученики вот, пробуют делать имитировать захват сделают захват и уже отсюда опускаются и вот делают как бы бросок немножко поднимает вот, здесь раз маленький курочек да, и на а другую сторону тоже два потом начинаем немножко уже подгибать чтобы мы падали непосредственно уже на руку вот. раз таз уже немножко висит и в другую сторону Следующий вариант берем фитбол. Вот. Сделали захват и говорим такую задачу. Вот эта верхняя часть фитбола должна первая коснуться манго. Здесь немножечко делаем как бы через сторону. Если ученики уже это могут делать, мы можем уже делать там, полным прогибом. Это что касается самого приземление делаем захват и тоже просто через бедро я пробую его свалить раз в сторону он делает То есть через бедро в сторону он скатывается на другую сторону тоже раз свалим чтобы наш бросок прогибом имел амплитуду уже более такой выразительный, красивый бросок и более эффективный, нам уже надо здесь противника уже приподнять. Здесь очень важно, да, плотный прихват. Мы прижались к нему и наш центр тяжести должен быть ниже его. И мы тазом, как бы, поднимаем его ногами. Прижали и вот раз, приподнять да. Поднимаем вот центр. Другой вариант, можно приподнять немножко а, на, на таз, на тазовую здесь кость. Нога становится между ног, и вот здесь я вот так могу приподнять. Здесь, естественно, я приподнимаю, и могу бросать да, или в эту сторону, или в эту сторону. также ну, и мы работаем, да, вот раз. Приподняем, да. Приподняем. Следующее упражнение начинаем делать уже э, более-менее с такой э, рабочей боевой стоечки. Да, прошел. Раз. Приподнял. Да. Раз. Приподнял. Да. Раз. Видите, я как бы э, сталкиваю сам скажу. как раз иногда заряжается между ног. И отсюда уже идет э, поднял. Здесь есть маленький нюанс. Когда мы делаем подныривание под руку, как только она зашла, она как бы тянет назад в сторону спины и в этот момент у меня нога как бы шигает здесь оно как бы я помогаю себе ускорить шаг стоим я делаю газ и уже закручивает мне хорошо мы двигаемся с партнером рука контролируется мной зелопроходик да и здесь если уже пошел перегиб у противника я могу подставить таз и уже здесь у меня может быть бросок Прям на голову. Если я эту руку буду держать, то ему вообще нечем не страховаться. Вот. Здесь я его придержал сам. Ну вообще, очень довольно-таки опасный бросочек. раз. Здесь я его держу полностью, чтобы он не упал на голову. То есть, вариант такой. Поднял, срезал, бросил. Срезать можно коленом и плюс э, стопа, который там контролирует э, голень. Но ну, уже как будет получаться. Иногда, может быть, нога где-то улетела вперед. Поэтому хватает только одного колена, чтобы оно в таз, э, в таз. и руки как бы держат корпус. Срезать такое вот движение. Да? Это один вариант. Но есть еще вариант э, такой более интересный. Когда вот... Поднимаешь, сразу начинаешь срезать. То есть, на движении вверх сразу начинаешь срезать. Итак, еще раз э, подчеркиваю. Первое. Поднял вверх, вверху срезал. Второй вариант сейчас будем делать. Это поднимая, сразу начинаешь резать. Он более эффективный. Раз. Следующее упражнение. Бывает такое, мы делаем проход. Противник тоже сопротивляется, не дает вам а, сделать там, приподнять, защищается. Здесь мы с этого захвата делаем перехват между ног и уже здесь да, простенький идет такой бросок. Итак, следующее упражнение. Моя задача. Мы, э, я делаю просто спокойный проход в спину. И вот отсюда. Уже начинается как бы, обоюдная игра. Его задача устоять, не дать мне бросить. А моя задача его то ли приподнять бросить перед собой или прогибом, или же загрузить, свалить вниз. Итак, если сделали к вам проход в спину, да, да, вот здесь первый вариант. Я стараюсь. Ну естественно, что ситуация бывает разная. Вот, как бы заземлить себя ногу между ног и уже отсюда мне немножко проще э, делать э, какую-то защиту, как, как вариант. Второй вариант. Если тоже уже сделали захват корпуса, я здесь косточками кулака пробую сорвать сорвать, сорвать захват. Довольно неприятно. Давление делаю на бойцов большого пальца. вот э, Предплечье. Сустав Очень неприятно, просто срывая запал. Очень довольно-таки легко его срывать. Моя задача а, пройти спину. Мой партнер а, защищается. Это мы делали упражнение в предыдущем уроке, но оно здесь тоже как бы, повторяет. То я или так прохожу, да, и уже пробую делать бросочек. Или там под руку заныриваю, делаем бросочек. И вот такая себе он защищается, я прохожу, потом он проходит, я защищаюсь. Давай. Первая ошибка – это бросок осуществлять мышцами, как бы спиной тянуть, то есть вот просто пробуем вытянуть за счет силы мышц. Здесь очень важно – это таз ниже противника, таз подбиваем немножко под него, руки на себя, и вот только ногами получается на бросок. Есть, это очень важно, да, мы сделали проход, вот. подбили его и, а, за счет ног. и нам легко, и он хорошо подлетает. Ошибка будет сделать раз, сразу начинаешь тянуть, не подбив его тазом. Это первый момент. Если также немножечко на бедро у вас пойдет на бедро то же самое. Если бедро не будет ниже его зампер тяжести, вы не бросите. Если вы начинаете просто тянуть. А те ошибки, которые связаны с непосредственно самим проходом, у нас указаны в предыдущем нашем уроке по проходу скины. Если вы хорошо отработаете упражнение, которые мы дали в этом уроке, то у вас просто будет главное преимущества. У вас будут хорошо получаться броски а, там, в проходе э, в спину. То есть, прыгал назад или же там, бросок там, срезания ноги перед собой. То есть, просто будет хорошо технически получаться. И, ну, возможно, намного легче вы его а, освоите, этот а, сам бросок или вот проход. Поэтому просто здесь надо отрабатывать а, глобального преимущество какого-то над противником у вас не будет до тех пор, пока вы его не наработаете. Вот и все. Что может быть полезным а, вам от нашего урока, что, может быть, эти упражнения ускорят процесс обучения. Вот и все. А, первый урок я поставлю в конце нашего видео. Вы сможете по ссылочке перейти. Если вам а, наше видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.